Быстро. Они знают, блядь, что такое прокрастинируешь? <рес> вот я уверен, что хуй кто знает, что такое, блядь, прокрастинируешь. Потому что девочки на улице образованы. Ребят, кто-нибудь из вас знает, что такое прокрастинируешь? Прокрастинировать. <рес> Давайте, ребята, отвечайте. По-любому знаю. Да, конечно, знают один-два. Слушатели образования, чем я. Чем я и горжусь, собственно. Мамай придт. Посмотри, Дим, как он лежит. Видите, какой красавчик. Он даже прокрастинирует. Ну, ему это не надо работать, понимаешь? некоторым надо. Это дела на потом. Это клада, дела на потом. Так, кто еще не загуглил, давайте, гуглите слово прокрастинировать. как дела, дип, какой телефон у тебя, еб, твою мать? Вопросы, наверное, из первой половины нулевых. У меня нету телефона вообще, кстати, не шутка. У меня уже сколько, наверное? Год? Ну да. Год примерно. Зачалось, если уже есть, понимаете. Все можно туда. Стал больше работы с тех пор, как у меня нету. Мне все еще говорят, что я прокрастинирую Постоянно, нон-стоп образ да. Что? Что у тебя снится? Крейсер Аврора вот такие песни, да. Ну, Моя а, Насчет заявы я ее напишу еще до выхода фильма. Есть, мне нужно было тогда закончить эту историю правильно. И тогда ничего бы не произошло. Ни с кем другим подобного. Таких ублюдков нужно наказывать сразу. Я сейчас сайпага. Он хотел две Папки нас откусили. Не жалей, что-то ты взял ты недавно про это же вынос оставлял, да? Не важно. Мой да. носик мой, ты мой дракон, маленький. Дав смотрим вечером фильм. Какой ты хочешь смотреть? Собачье сердце. Давай. Тебе понравилось? Да. Мне тоже очень. Я узнала, что... А ты смотрел, есть такой э, сериал российский, Мастер Маргарита, и оказывается, что это снял тот же режиссер. Ты смотрел сериал? Нет. Yeah. Он, кстати, очень неплохой. Давай. Хочешь Троречно. посмотреть? Давай. Давай. Та -та -та -та там там когда выходишь в эфир первые минут пять, норма, потом набегают всякие долбоебы. Брос для статистики нужно как-то это учитывать, что а, всю информацию нужно а, выговаривать первые пять минут, а потом выходить, потому что Слушай, я в я течение пяти минут собираются всякие долбоебы. Ни ни Мне кажется, во-первых, долгий эфир неинтересно смотреть. А нужно прям укрощаться. Я просто проверил сейчас, через сколько появляется всякий голбоёб. И это примерно пять минут. Первые пять минут ты можешь что-то сказать. Думаешь, может, ты уже в пять минут там? Думаю, да. Ну, потому что вот сейчас понабежали голбоёбы. Нет, вряд ли пять минут прошло. Думаю, прошла минута. Нет. Да, я, ты что-нибудь интересное рассказывал. На тебя можно молча смотреть. Любоваться. Обожать. Любоваться. вообще-то тебе нельзя вот это вот кнут. Я же не вижу отсюда. Нельзя бить свой вязать. Ты же знаешь, чего ты. Иди, папа, тут дело вовсе не в возрасте аудитории. Тут скорее даже вот долбоебы, это обычно тебе типа тут постарше. Мне кажется, молодежь сегодня, она хоть немножко и потеряна, но она умнее, чем молодежь, там, не знаю, десятых, одиннадцатых. 13 октября. Привет, Владик. Ой, Владос. Посмотри, как он застыл. Смотри, Тим. Он так застыл, уже минуту так сидит, прикинь. Не надо у меня кидать подушку. Ой, ты не, не делай так. Ладно, не буду больше. Негодяйски. <смех> ты видел, что я поставила фонарик свой наверх, и теперь я каждый раз вверх вижу. Какой? А он тот? Угу, где написано. Угу. Круто же. Иди папу за нос укуси, иди, смотри, какой папа нос. Владик пишет, оказывается, его итальянка ходила где-то на самбо. Интересно, как он это выяснил. Владик, тебя не дашь, там Братишка, все хорошо. Сообщи, если что. Мы скоро приедем. Надо спасать пацана быстро. Я предлагала ему к нам приехать. Да, принято. Полоса. Она его вчера побила. Серьезно? Коленкой в пузо. Что? вам написал? Mm -hmm. Серьезно? Да. Ты шутишь? Нет, он не шутит. Влад, ты шутишь? <звы> Я была, мы, а? Скажи, да я навела этот Да. Скажи, а красиво? Бля, я такая парень, это голубая змея а а а... Да нет, я вообще-то тебя на папку смотрел. Почему не сможешь? Ну, потому что лицо намазало, придете рядом с домом, прости уже. Так, сидите. После души. Ту-ту-ту-ту. Хуя потом просто отклеивается, да? Ага. Ну, okay. пока 20 минут надо подождать. Я спрашиваю, Джина на лицо села. <laughs> да, и голубыми блесточками все поделось, так было классно. шок заебал, тебе 40, что за грязевые маски? А вот когда? долбоеба, когда, блядь? Где твой мозг, сука? Вот я не понимаю их иногда. Тебе 40 лет, нахуй тебе... А когда, блядь? Четырнадцать, что ли? Ёбаный в рот. Что у вас вместо мозгов? Некрасивый, как Земфира, не зимфатизируй меня. Мне кажется, собака меня не узнает. Нет. На телефон меня не Проверь, тебя узнает по iPhone. Вот модель. Почему надо подрагать это? Обычно почему Фейс таким калом попурлянным стал, а пацаны, которые реально вкладываются. И блядь, это бедец просто. Смотри, Какой? Альфа, посмотри. Ну, как скажешь. Ну, мы недолго, но надо спросить, не не Ну, сейчас я вот эту херню сниму с лица и все. Вкусно, но фотку было весело. Прикольно же фотка. Это в этом архиве, из которого я тебе все эти фотки скинул. Ага. Да, там типа русский солдат, советский солдат выходит а, с поросенком и надевает ему а, шапку офицерского СС. Ага. Просто интересно, что знаешь, как в Германии Говорят на фашистов. Швайн. Mm. Uh -huh. mm. mm. Мне нравится... Да мне много чего в Европе нравится. Мне нравится Дания. Швейцария мне нравится, Австрия мне нравится. Италия мне нравится. Бум -бум -бум. Салам Рустам Как бросить курить Просто берешь и бросаешь ну, а У меня была однажды, типа, я просто взяла угу. Сложно было немецкий выучить в начале переезда Мася, тебе сложно учить? Немецкий просто, блин, шесть, и не язык, я до сих пор в шоке. Швейцария одна из самых дорогих стран. Ну, бля, да не дороже, кстати, по-моему, чем Швейцария. А Исландия это вообще пиздец. Да. Смотри, мне пишет один стеф-бой какой-то. Сам, блядь, на каждой трансе вейп хуярит. Знаешь, когда я последний раз вейпил, ну, в, декабре, в декабре 2016 -го. Представляешь? И тут нарисовался какой-то долбоеб вот, вот я себе представляю это так Интернет вроде бы как бы везде одновременно, да? А мне кажется, в России он немножко по-другому распространяется Он очень-очень долго доходит до каких-то ебеней, каким-то долбоебом вот ему кажется, что я еще вчера выпил. А я последний раз выпил в декабре 2016. Знаешь, тебе стоит вопрос, ну, он, я вахуй. Год. он наверняка через месяца 4 увидит, что я в эфирах сельдерей Это такой красивый. Особенно и сейчас. Да. да. С блесточками, Правда, и не видно. Шрек это правда. Зато у тебя есть любимое различие. Шреком будет крутой в глаз. Но нет, ты красивый спрашивают, народ не знает, будет ли у тебя Но мы их особо еще не начинали пиарить, так что меня от не сбодиляй. Почему я реагирую на хейтерские комментарии? Ну потому что они хейтерские, они тоже не, не о чем. Все говорят, что мне приятно. Говорит, почему ты отвечаешь на ебанутый вопрос, а на серьезный хуй положил? Давай... На серьезке сейчас. Там, пара... Покажите мне, кто-нибудь сейчас вот, в этой ленте один серьезный вопрос. Я на него отвечу. Шахматы мне еще играть серьезно? Я какой. обожаю шахматы играть. У меня есть разряд по шахматам, ты да? угу. Правда? Угу. Я предполагал. Почему? Потому что ты маленькая татаро <свят> <свят> вот. Дети Нагана, им нужен свой негр Абама. <свят> <свят> <свят> да. <свят> да. Просто там И все еще знают, что ты женился. Представляешь? Mm -hmm. Это точно интернет далеко, в глубинке. Хоккей или футбол? Мне кажется, хоккей вообще игра для педиков. Почему? Бля, не знаю. Все хоккеисты, которых я встречал, полупедики. Почему? Ну, я откуда знаю, почему. Вот. Пожалуйста, первый серьезный вопрос. И угадай, кто его задает. Серьезный вопрос. Я сегодня был экскурсоводом в Эрмитаже. Как думаешь, сколько из 40 картин рембранда там оригинальных? Серьезный вопрос? Не знаю, уже не Ты просто как думаешь? Братан, я знаю, что там весь Эрмитаж наполнен пизженными, отобранными, отжатыми картинами рембранда. Сколько там оригиналов? Я, по-моему, читал одну статейку, что там их не особо много. Не только Рембранта. А, у меня такой вопрос. Они не выставляют оригинал? А не выставляют? Нет, там, там ой, там просто перепродавали. Что-то не было. Okay. Мы смотрели с тобой «Собачье сердце». Uh -huh. И там очень метафорически же показан народ, который сменил в 1917 году и ротация общественных слоев слоев общества ну, да. вот, и можете себе представить бараны, которые в этом фильме «Жги паркет» вот, такие бараны и в принципе это ваши чиновники сегодня до сих пор что, он прозрачный или все-таки коричневый? или он тебе от приключения подразумевал? все равно коричневую да. Сделай одну коричневую, а другую прозрачь. Нет. Нет? Нет. нет жена еврейка? Нет. нет Жена у меня русская. Потом нам в доме еще одного еврея. Короче, приехали эксперты, их не пустили, так как они так как они проверили поверхность Т-40 и сказали, что минимум 20 фейк. Вот и сегодня понял, откуда олигархи Питера взялись. У меня не будет концертов на Украине, ребят, не будет, а я не хочу там выступать, и мой протест лично. у меня нет запрета на въезд, ничего, я могу спокойно приехать, могу стоять, вообще не касается людей, то есть мое отношение к Украине, это не мое отношение к украинцам, это разные вещи. Я буду выступать в Польше, они могут приехать. Я, мы найдем. Могу в Крыму выступить, приезжайте в Крым. Могу выступить в Польше, приезжайте в Польшу, ребят. Мое отношение к украинцам с любовью, мое отношение к Украине с презрением. Я не поеду выступать на Украине. Тебе нравится? Крым окулирован. Ну там, на которая, которая ворона потом перебил. А интересно, не все Вот, вот, Мари, я же тебе говорил, эфир начинается, все норма, а потом сбегается просто толпа, долбоебов и начинается. Когда в Москве жать? Когда в Минск будешь? Когда будешь в Екатеринбурге? Liegt dein Auge auf den Tresen, ist ein Zombie Lichmer. nicht lernst, solltest Ich aber. Ich Многое вы потеряли, не сделав концерта в Украине с РВ. А РВСК. Ага, а почему вы-то что потеряли? <Chase> Нахуя Моисей водил людей 40 лет в пустыне? По пустыне. 40 лет? Да, 40 лет. Ну, да, 40 лет. Да, 40 лет. Чтобы все старое поколение сдохло, ничего не смогла передать новому, чтобы через 40 лет абсолютно новое поколение, новую нацию формировать, забить им мозг определенной идеологией и создать из них целую армию рассказывал про обезьянок, которые, у которых висел банан и не разрешают туда подходить банан и, и когда подтили новую обезьянку, оставшуюся на террале, уже перестали делать так с обезьянами, не пугали их воду, но все равно все обезьяны сменили все поколения, все равно они не подходили к этому банану. Я к что мне кажется, так не работает, что Что ты вертишься? я как кошечка, знаешь? Знаешь, так ты Я бы такую кошечку, вот кошечку, я терпеть не могу, вот так зашкварненький, нахрен с дивана, пшла туда. если ты со мной так сделаешь, я боюсь, мы ту же самую груши. Я с тобой так не взяла. Вот это самый мой любимый теперь фильтр. Потому что он немножко божественный на твоём силе. Хорошего, да. много быть не может. Да, ага, да. красавчик. Ты такая красивая. Это ты зай. Кстати, девочек тупых я встречаю тут редко. Тут это где? Ну вообще вообще, когда выхожу, mm -hmm. и мне задают такой вопрос. Все чаще, всего, чаще всего, чаще всего это мальчики. <связывается> ну потому что у меня больше тупых мальчиков, чем тупых девочек. Ну, ты знаешь, девочки в принципе, если что, ноточка mm -hmm. сексизма это.. Мне папа мне всегда говорил, ты слушай женщину, кивай головой, соглашайся. Правильно. Вот что, женщина В Большое спасибо. Ты, конечно, самый мужчина на свете. Я все правильно сказала. Смотри, как кто пришел. Ты не будешь больше писать, что? Я пришел, Влад, пришел, привет. Владик, пришел. Буду, буду. Ты это сделал? А нехуй всякую хуйню мне написать. Флажки свои, блядь, со смоликами. Привет, Бадик. <свят> да. не хочешь спросить, когда Дима приедет в свой город? <свят> в Каны в декабре. <свят> вот этот мне нравится. Хочу, да. Ну вот, я не смогла. Не смогла. Хотела, чтобы у тебя был носик. Давай реснички так красивые. Не хочу реснички. Солнышко. Открой рот. Вот так зайбись. У меня это очень скейт. Я пошу дальше. Какие тебя чучки больше нравятся? Нормально. Видишь, ну, чтоб ты без меня не был? Я иди вообще. Да? А, mm. видишь, какой-то пляж. Владик, он видосов много, кстати. Есть, например, фото, где я тебе хуй на спине напил. У меня есть эти фотки компроматно. А мы разве ее вставляли? Мы же ее выставили. Ты ее выставил, я не вставил. А, точно. У меня очень ограниченный компот Так что, Влад, никто это почти не выметал. Так мы сейчас... Ты не отжигаешь работать. Прости, пожалуйста. Я буду дальше шить э, кроссовки, как китайские этот mm. <дых>